аналога на русском. Вот это довольно так интересно. Такое достижение. Я решил нажать, нажать на запись. Хотя да уже поздно. Уже, наверное, можно заканчивать, честно говоря, да? да? Да. Для тех, кто случайно посмотрит эту запись, мы скажем, мы что... напишем какое-нибудь бодрое. Да что на самом деле мы провели да, реально практику, которая все выходил, состоялось, что-то показали, написали статьи да. о Кубке Америки 2019, от mm -hmm. мы ждем статьи общей о Кубке Америки вот. а еще мы рекламируем предстоящий тур, э, турнир конкурс по написанию статей о футболе о Кубке Америки и о чемпионатах Европы, то есть там о всех чемпионах, о всех стадионах о всех турнирах, судьях, там, это будет с 12 июня по 12 июля. То есть из-за коронавируса вот эти два турнира, они должны были пройти в этом году одновременно. Но их отменили, перенесли на 21 год. А мы, как бы, такие Вики-сообщества, решили дать ответ этому проклятому коронавирусу и провести свой футбольный турнир по написанию статей в Википедии на разных языках. Вот. В русской Википедии там еще куча чемпионов Южной Америки не охвачена, а в остальных Википедиях mm -hmm. вообще все очень плохо с этой тематикой mm -hmm. футбольной. И, и можно будет поучаствовать в сети. Поучаствовать, да? призы, призы мы сейчас ищем, часть призов уже нашли. Башкиры получат, например, футболки из Стокгольма, уникальные э, с mm -hmm. Викимании. Э, не знаю, там, возможно, победителю русской части я подарю футболку сборной Ругвая. Ну, может быть, не, не самую оригинальную, но реплика там. Тысячи она стоит. Вот, uh -huh. Остальным призерам тоже э, что-нибудь мы найдем. Я надеюсь, будут хорошие призы, все будут довольны. Вот. А самое главное, э, ну, футбольная тематика немножечко прокачается на наших языках. Э, uh -huh. И наши разделы, возможно, чуть оживятся, э, придут новые участники. Вот какая задача у нас. Ну и вообще, да, как бы это такая гуманитарная акция, что вот мы даем свой ответ ковиду проклятому. Ну да, да такой спорт. Своего так, вроде. я тут руку поднял, но да -да -да. никак не могу. А вот вижу синенькая ручка. Да, у меня на самом деле достаточно такой, ну я не знаю, как сказать, критический вопрос. Есть ли информация о читаемости? Ну вот, например, мы написали э, статью о Кубке Америки, да? В принципе, мы написали там немножко меньше, чем есть на русском языке. Соответственно, человек, который владеет русским языком, скорее будет читать статью на русском языке. То есть на осетинском, наверное, будет читать тот, кто по каким-то причинам не может или не хочет читать по-русски. В связи с этим возникает вопрос вот рейтинга. Допустим, я написал статью, я могу посмотреть через год, сколько людей ее прочитало, ну, вот какие-то такие вещи. Да, ты можешь, но этот рейтинг не различает роботов и людей. Поэтому там какая-то немножко странная статистика, честно говоря. Например, по астинскому разделу. Там наиболее посещаемые страницы это страницы э, об американских городах и посетители в основном из Америки. Мне кажется, что это просто поисковые и подобные роботы, а не живые люди. Ага, ну вот Олег сейчас что-то показывает. Да, это вот как раз да, посещаемость. Можно забить название статьи и посмотреть, сколько людей по дням буквально в нее заходили. Это очень интересный инструмент. Там есть в Твиттере такой аккаунт, который следит за трендами русской Википедии. Да? То есть в связи с новостями, какие статьи получают взрывную популярность в конкретные дни. Вот. Но там это работает, потому что очень большое число говорящих и ну, очень рабочий справочник, конечно. И если что-то происходит, все бросаются читать в Википедии, что это за место и что это за событие. Ну, Просто я... на самом деле вопрос не праздный, потому что ну, у человека все равно в сутках 24 часа. Да? Понятно, он может да. править Википедию, он может заниматься чем-то другим, поскольку на Википедии, я так понимаю, очень сложно заработать что-нибудь. Это чистое волонтерство. Но волонтерство можно выразить, например, в том, что ты снимаешь блог. И ты видишь, сколько людей посмотрело блог, тебе написали какие-то комментарии. А здесь немножко, мне кажется, иногда может смущать вот эта работа в стол, когда человек не видит отдачи. Ага. Вот это, мне кажется, такой фактор. Ну да, ну да. А, вот. Ну, немножко зависит от, что ли, психотипа человека, да. То есть для кого-то важно иметь все время фидбэк, да, какие-то отзывы, комментарии, лайки. А кому-то как раз, наоборот, это совсем мешает. И это, например, за популярностью телеграм-каналов во многом сейчас стоит, то, что люди пишут, и их никто не отвлекает своими комментариями одинаковыми, да, этими лайками или дизлайками. Ты просто написал, и все съели, или отписались. Да? Ну вот, вот например, и... пандемия COVID-19. Ежедневные посещения, вот скажем uh -huh. так, партии. По 300, 300 тысяч там было, 274. Каждый день заходило. Mm -hmm. Сейчас чуть поменьше стало, но все равно 32 yeah. тысячи там вот так такого Число порядка. больных Не, ну примерно так же выросло, да. Число больных также выросло, как это упало. Но все уже мечтались и перестали ходить. Всех уже задолбала эта тема, этот вирус, сколько можно. Сначала еще было прикольно, потом. Щекотала нервы сначала, да, сейчас уже. Сейчас уже не смешно, не хочется об этом читать. Нет, а вы смеетесь. На самом деле, даже я смотрю, что и карантин уже люди реально забивают, без масок ходят. То есть, ну как бы, да, ну его нафиг. Ну да. Это везде так. А я хотела сказать про американцев. добавить, почему вы думаете, что это какие-то роботы? Может быть, есть люди в Америке, которым интересны азиатские хозяйства? Может быть. Нет, но ну, все-таки, например, есть большая диаспора в Торонто, я бы поверил. Вот а так вот просто какие-то посещения Соединенных Штатов, которых больше, чем изосетий, ну это не очень правдоподобно. То есть это реальные посещения, но посещения или просто любопытствующих людей, которых, конечно, в интернете много в странах с блоким проникновением интернета и так далее. Это, конечно, США, там, Китай, допустим. Вот. Ну, но именно по тому, кто это прочитал, мы вообще не имеем в, в итоге статистики. Потому что осетины не очень массово ходят по этим страницам, а все остальные непонятно, зачем заглянули. Приколадца, как это выглядит, наверное, да? Ну вот как, как нам сегодня Вова заглянул, вот типа такого плана. Вот, по-моему, сейчас. Вот, вот, вот, вот, вот. Английский это что у нас язык? Осетинский язык. То есть английский язык в осетинской Википедии опережает по количеству просмотров осетинский язык. Но это нонсенс. Да, очень трудно в это поверить. То есть набор статей, которые смотрят подозрителям, не столько география заходов. Ну да, я бы не удивился, как раз среди потому что вот у меня сайты runa.ru и так далее да то есть я занимаюсь ассетинским помимо википедии и я вижу что конечно интерес в диаспоре выше чем на родине да, то есть люди которые в осетии воспринимают как данность есть язык они захотят поговорят на нем не захотят не поговорят а люди конечно которые там допустим в москве или за границей они действительно часто с интересом относятся, все это смотрят, мониторят, вот или или наоборот, другая часть из них просто забивает на свои корни, но другая наоборот как-то активизируется. Вот. Поэтому как раз география заходов еще ладно, не так подозрительно, а вот набор, то, что популярные темы, которые там смотрят, это вот Китай и английский язык, это вот странно. То есть американский, да. американский, Соединенные Штаты Америки, да, выше чем россия где статья про россию кстати. вот россия на пятнадцатом месте да. 288 просмотров а тут сша какие-то там непонятные 469 просмотров да ну, тут есть вот трезвые вещи типа Схинбал, да там или война в южной осетии осетинский -го язык на втором месте похоже хотя спасибо похоже, вам. боты да. Ну, а, кстати говоря, не было предложения в Википедии ввести систему лайков? Например, вот если статья написано «хорошо, я могу поставить лайк»? А, ты можешь поблагодарить за правку, там есть такая возможность. Да, то есть ты заходишь в историю правок, если какая-то правка дополнила статью прям здорово, то ты можешь прям лично поблагодарить человека, он получает об этом уведомление. Ну, на самом деле, бывает приятно, я вот замечал вас вот собой, что я что-то напишу, там, сказали, что в Википедии, и опачки, там, через полгода кто-нибудь такой лайк тебе прислал именно за эту одну маленькую правку, это такое, ничего себе, там, да, кому-то это было интересно полезно, и полезно. Можно там... подключить также, э, там, какой-то гаджет есть определенный э, из правой, по-моему, верхней части статьи э, поделиться в соцсетях, в Facebook, ВКонтакте. Ага. Если тебе статья понравилась, можешь ей там, моментально поделиться. Да. Но по умолчанию Радость, инструмент, такой инструмент не подключен. В осетинской Википедии тем более, потому что нужно гаджеты там все переводить, да, там условно говоря, подключать. Но какая возможность есть. Uh -huh. Но мне кажется, над этим тоже стоило бы подумать, чтобы действительно для пишущего, ну, хотя бы минимальные, хотя бы моральные какие-то стимулы все-таки быть. Есть разделы. Uh -huh. Я когда был а, в Канаде, в Монреале, у нас была Викимания, да, в 2017 году, где мы встречались как раз с этими руководителями. Человек такой темный. Вот. А, там была сессия, посвященная индейским вот этим местным языкам и индейцев, и эскимосов, которые в провинции Кребек живут, да? вот. и они рассказывали, вот эти вот э, докладчики, по поводу того, как они пытаются свои там, три этих раздела, и то, непонятно, по-моему, чуть ли не все из них находятся только в инкубаторе, их популяризировать. То есть буквально каждую создаваемую статью, они про нее делают публикацию в Фейсбуке. А в Фейсбуке у них там чуть ли не 20 тысяч человек. Все, все индейцы, которые есть. 20 тысяч там... это <с мало. Вот у ингушей в Инстаграме 30 тысяч подписчиков. Вот это сила. Вот вы представляете, если каждую статью ингушской Википедии в этот Инстаграм там это кидать. Да, я, честно говоря, немножко позавидовал. да. Потому что у нас там есть страница в Фейсбуке действительно про Википедию. Ну там ну сотня человек за ней вяло посматривает. Вот. А да, если сделать такой вот какой-то комьюнити с, с развлекательным уклоном немножко. Ну вот там это так выглядит. Там она к Википедии не имеет особого прямого отношения, но ссылка на нее, вот называется она Википедия, и ссылка на нее есть со, с главной страницы Википедии. Там немножко упоминаются википедийные дела, но в основном такие общие. Ну, еще иду русской Википедию. Ингушскую. А. Ага, понятно. Просто ну, есть в иногда... ВКонтакте большая группа, там 1300, наверное, участников, просто Википедия. И там иногда да. какие-то интересные статьи, факты э, кидают. Угу, угу. Но в русской Википедии выбор огромный, там 1 600 тысяч. Конечно, конечно. Нет, ну просто как инструмент привлечения новых участников, в том числе, это тоже взаимодействие с общественностью. Соцсети это хорошие. Другое дело, что конверсия какая очень очень очень низкая самая да. нормальная конверсия если вот перебрать всех найти в русской википедии всех редакторов которые из твоего города и каждому написать вот это эффективная конверсия но это какой-то такой путь интенсивный так сказать да то есть он ковыряет внутренний ресурс википедии а не находят новых людей вот Поэтому проводить такие подобные мероприятия и э, как это называется, практикумы, да, все время mm -hmm. дитатон, хочется сказать по-английски, вот, э, тем более, когда еще отменится карантин, это очень полезная вещь. Я все вот хочу в Дагестан сгонять, mm -hmm. среди, в лезгинских школах провести вот эти вот занятия, но все никак не удосуживаюсь. Ну, а там и uh -huh. да, сети недалеко, и и до Чечни, и до Ингушетии, mm -hmm. и дальше на, на Запад. Да, приезжай, давай. Ладно, ну давайте прощаться. Да, мне кажется, хорошее общение получилось. Mm -hmm. Да, спасибо за презентацию. Mm -hmm. Спасибо, до новых встреч. До новых Пока. встреч. Mm -hmm. Еще до раз свидания. с праздником, с Днем Осетинского языка. Mm -hmm. yeah. Спасибо.